Всем привет! Вы на канале Drops Easy, и сегодня мы будем рассматривать такую компанию как Aleo. Итак, давайте перейдем на сайт, поближе познакомимся с данной компанией, чем они занимаются, какой у них продукт и что они вообще развивают. Итак, Aleo создает ведущую в мире платформу для разработчиков полностью частных приложений. Благодаря громкой поддержке технологии конфиденциальности в экосистеме блокчейна, компания играет важную роль в обеспечении широкой осведомленности и внедрении водорослей технической сохранности конфиденциальности. Алево гордится тем, что предлагает платформу услуг, которая служит и примером технологии конфиденциальности и вип-приложений, увеличивающей цифровую свободу и доступ во всем мире. Alloho создает пользовательский интерфейс в интернете – которые являются одновременно по-настоящему личным и по-настоящему приватным. В следующем десятилетии веб-сервисы будут уже повсюду. Они будут жить и в большем количестве мест, чем просто ваш браузер, и рассуждать о каждой интимной детали нашей личной жизни. Наша личная жизнь общественным достоянием и по мере того, как веб-сервисы становятся все более личными, чтобы жить везде. Нам необходимо переосмыслить то, как мы контролируем наши данные. Поэтому данная компания Aleo выпускает свою платформу, которая обеспечивает полную конфиденциальность нашим приложениям и нашей личной жизни. Уже сейчас на сайте мы можем перейти в кабинет разработчиков, в студию Aleo и скачать их платформу для программирования и ознакомиться более поближе, какие есть функции, что предлагает нам данная платформа? Например, это легкость построения, которое создавать приложение на одном дыхании с помощью пакетов сообщества в Aleo Package Manager. Также это действительно частный. Впервые не идите на компромисс между удобством и конфиденциальностью пользователя. Также данная платформа построена на совесть. Легко можно развернуть и поделиться своим приложением на Aleo на всю жизнь. Данный продукт уже можно скачать как и для Windows, как и для Linux, так и для iOS. Также помимо платформы уже запущена полностью вся сеть. Есть свой Aleo Explorer, где мы можем наблюдать, за последними блоками, когда чеканялись к последними транзакциями, уже полностью готовый продукт. На самом сайте мы можем перейти в раздел для разработчиков, и, и здесь у нас есть вся необходимая нам документация, чтобы мы это изучили, прежде чем мы будем приступать к работе. Есть менеджер пакетов, есть также обязательные документы разработчика Aleo. где мы можем ознакомиться со всей структурой, концепцией, с языками, моделями программирования, примерами каких игрушек, дополнительными материалами и многим другим. Это все обязательно вам надо исследовать. Переходите на сайт Alevo. Все ссылки я оставлю в описании под видео. На этом мой обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в комментариях. Всем спасибо за внимание. Всем пока.